Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня по вашим просьбам я снимаю видео, которое звучит так «Сделает ли она ответный шаг на мое сближение?» Для тех дорогих подписчиков, которые сейчас находятся не в очень приятной обстановке каких-то ваших конфликтных ситуаций, либо ситуаций недопонимания, какого-то раскола, может быть, раздора, может быть, влияния третьих лиц, да, скажем так, то есть это для тех уже устоявшихся в какой-то мере отношений, да, то есть практически создавшихся уже пар, для которых актуальна тема разлуки. И когда мужчина в данном случае хочет сделать движение навстречу, но не знает, насколько он будет принят второй стороной, да, то есть для как бы ваша позиция здесь будет видна, я буду смотреть на картах Боттичелли, да, вас, вас как бы просматривать, и буду смотреть чувственный план, принятия ваших планов, ваших поступков, как бы призывов вашего сердца, можно сказать, да, мы смотрим сегодня любовную тематику, я буду смотреть, насколько ваши шаги будут отвечены взаимностью, собственно, от вашей визави. Здесь, в принципе, могут смотреть и женщины этот расклад, я понимаю, дорогие подписчицы, что у вас, конечно, чуть меньше, чем мужская аудитория, но я понимаю прекрасно, что если вы приходите ко мне в гости, то, естественно, хочется посмотреть и на себя, и со стороны, и что, собственно, мужчина будет делать. Ну что ж, вы прекрасно теперь с вами осведомлены, что здесь будет, в принципе, универсальный расклад. На этой половинке еще раз повторюсь. Да, на вот этих картах замечательных колодев в Беттичелле я посмотрю мужскую сторону, а на магии наслаждений буду смотреть ответную женскую сторону. Пожалуй, я сделаю здесь два варианта для страждущих, кто хочет развивать свою интуицию. Ну что ж, я думаю, начнем. Подготовлю первую колоду в работу – Можете расслабиться, взять какой-нибудь приятный напиточек. И, собственно, не обязательно там особо напрягаться, вспоминать партнера либо партнершу. Буду обращаться к, естественно, к мужской аудитории сегодня. Но все-таки держать чувственный аспект ваших взаимоотношений, то есть то, что вы хотели бы проиграть в своем ближайшем будущем, конечно, думаю, стоит. Почему? Потому что это то, что вы хотели бы все-таки проявить уже в материальном мире. Да? Какое-то вот именно конкретное действие с ее стороны. Ну что, вариант номер один, вариант номер два. Так, и здесь я выложу женскую сторону, ответную, да, ответ ее на ваш... Вот здесь, кстати, не обязательно в этих картах, да, вот касаемо мужской стороны, здесь будет показано ваше действие, здесь может быть показан ваш план, но как бы мы сейчас будем каждую позицию я буду рассматривать уже более подробно. И здесь будет понятно: мужчина все-таки решится, либо не решится. Здесь еще такой вариант: а, да, то есть понимаете. И номер один, номер два. Давайте смотреть женскую сторону и мужскую сразу и делать выводы: насколько вы вообще аттрактивны друг другу, да, насколько вы действенны друг другу будете в ближайшее время. Сроки загадывайте сами, а так как это сейчас онлайн-расклад. В принципе, не советую смотреть больше недели-две максимум, потому что энергии постоянно меняются. Постоянные зрители, подписчики моего канала, естественно, об этом уже в курсе. Да, кстати, не забудьте подписаться на мой канал сейчас, если ты новый гость, принимай активное участие собственно, в развитии канала. Обязательно ставь комментарий, ставь лайк. Это прям вот... Ну, ты понимаешь. Это очень важно. Так, ну что, все, я думаю, выбрали. Начинаем. Не надо мандражировать. Вот чувствуют в этом варианте прям вот как вот нетерпение. Давайте смотреть первый вариант. Что у нас тут мужской? О, мужчина. Здесь идет просто невероятно энергетика. Карта мира, перстарший аркан. Но у меня эта карта... Здесь в исполнении как бы титула, да, титула этой колоды. То есть она мне загадана как желание человек встречи с конкретным человеком на уровне сближения, на уровне, знаете, всех мыслимых и немыслимых проявлений какие только есть грани души у человека. То есть настолько здесь а, тяга сильнейшая на духовном уровне, энергетическом уровне, на уровне э, ментальном, на уровне мысли, на уровне того, что человек постоянно видит э, и во сне, и на его этот образ. Да, то есть муж, мужскую энергетику я здесь полностью, полностью считываю со знаком того, что тысяча процентов э, вот сейчас я бы был с ней, но есть какие-то преграды. Да, вот здесь вот мужская энергетика сумасшедшего, так сказать, уже конкретного образца. И у женщины идет разрушение башни. Здесь, скорее всего, двое мужчин в отношениях, поэтому была здесь ну, такие крышесносные отношения в плане ревности. Да? Немножко показан ваш сильнейший. Как вам сказать, тандем в плане того, что э, здесь существуют какие-то запретные отношения, здесь в такой момент проигрывается. Но давайте смотреть. Здесь у нас, понимаете, тема такая, такова будет, насколько она сделает следующий шаг, а не какие у вас отношения, их характеристика. Поэтому я буду задавать у колоды конкретные вопросы, что касаемо вас брать три карты, которые мне сейчас укажут ваш путь сближения да, к этому человеку загаданному. И хочу взять три карты э, на колоде магии наслаждений и посмотреть, собственно, ее ответ на эти три шага. За кадром у меня звучит мой котенок Сёма, естественно, такой поздний час он не спит. Вместе с нами смотрит расклад. Ну что, начинаем смотреть. Первый ваш шаг. Шестерка кубков. Замечательная карта. Говорит о том, что эти отношения даны вам как подарок с неба. Вы воспринимаете их как нечто очень ценная, теплая, родственная вашей душе, созвучно вашему сердцу. Вы без этого человека достаточно давно. Причина, мы здесь не будем говорить о них, хотя вибрационно я понимаю. Здесь была разлука по причине невозможности отношений, треугольника, четырехугольника, неважно, третьих лиц. Там да, вмешательство третьих лиц. А здесь я могу сказать, что мужчина, который, собственно, смотрит этот расклад, находится, скорее всего, в семье, но в семье ему очень холодно, ну, как-то так, в общем, не радует его, собственно, его быль, реалии. И поэтому его первый шаг стать таким, знаете, принятым, принятым женской лаской. Да, вот не хватает мужчины здесь теплоты, ласки, поэтому выходит такая прекрасная карта «Шестерка кубков». То есть сам мужчина здесь в ипостасе такого... Знаете, как объяснить, энергетике такого нежного, романтического существа, который очень соскучился по теплоте. Вот такой момент я здесь считываю. То есть вы свою женщину хотели бы видеть именно в этой энергии и очень скучаете по такой энергетике. «Пятерка Жезлов» говорит о том, что много страдали. Здесь, понимаете, человек, который пережил такую серьезную борьбу за эти отношения, судя по тому, что здесь старший аркан башня, борьбу, скорее всего, с соперниками, но эта борьба до данного момента, пока мы смотрим, пока вы не нажали на это видео, она пока для вас не увенчалась никакими результатами, которые бы вас устроили. Поэтому у вас, как вы знаете, период ну, как сказать, такого пережидания вынужденного, вынужденного одиночества сердца и пережидания какого-то тайм-аута, да, вы набираете сил, чтобы опять, собственно, по шестерочке кубков возобновить то, что было когда-то вами утеряно. Здесь энергетика, Именно на колоде Батицели она такая своеобразная, скажем так, Райдер-Смит немного по-другому показывает пятерку жезов. Там идет активная борьба, здесь же мы видим человека, который устал, устал от того, что либо жизнь не нравится, вот настолько не вдохновляет ничего, все уже, как говорится, позади. Вот человек чувствуется, человек немного находится в энергии усталости. да, Но усталость – это не направлено к вашим действиям в будущем по завоеванию этой женщины, а скорее усталость от того, что я когда-то совершал неправильный выбор, неправильные выводы, то есть здесь усталость от своего мышления, от своего ментала, от борьбы с другими лицами в отношениях, от э, непонимания ситуации, как выбраться на другой уровень, как свою жизнь поменять. То есть, понимаете, здесь э, аркан башни, у вас многое разрушилось между вами, как вам кажется. да? Мы сейчас посмотрим, какие карты у женщины, но это вот ваша позиция, что э, что-то было утеряно, вот вы переживаете, очень сильно переживаете, что так, как было ранее, да, не получится уже создать такую почву, такую атмосферу между вами. Сейчас я хочу у колоды дополнительно по карте пятерки жезлов спросить, а так ли это? Может быть, вы себя загнали совершенно зря в это состояние? Может быть, на самом деле все не так и плохо? Смотрите, десятка жезлов, вам очень тяжело. Вторая карта, под, подтверждающая ваше состояние, ваше состояние такой немощности, да, такой мужской как бы невостребованности в данных отношениях, в которых вы сейчас находитесь с другим человеком, ну, скажем так, супружеский, я так поняла, у вас э, союз на данный момент, вы там не хотите больше быть. Почему? Потому что здесь прям вот... Воочию мы видим на карте человек уже просто лег, тут он хотя бы присел, но не хочет да, ничего делать. Здесь он уже лег и закрыл глаза, понимаете, он уже просто, уже в принципе не хочет даже встать. Настолько ему все, ну, культурным языком, скажем, надоело, да. Вот такой момент я здесь считываю. Пятерка... Мечей на обороте, вы устали от борьбы, от масок, от того, что вам нужно держать постоянное лицо в тех отношениях, которым вам неинтересно. Понимаете, у вас нет стимула жить, продолжать дальше. Шестерка мечей, есть огромное желание выйти из этих отношений, которые на данный момент вас сдерживают, чтобы вернуться в отношения Вот по вот этой карте, Здесь изображена Афродита, Венера, которая ну, для вас вот образ, да, то, что вы хотели бы в своей жизни. По Тузу Пентакли вы все-таки верите, что вам будет дан этот шанс, ждете его уже как бы с верой в шанс в чем? Тема нашего сегодняшнего расклада, до да, встречи. То, что шанс на то, что эти отношения возобновляться потому что человек, который напротив, встретит вас, скажем так, на уровне того чувственного потенциала, который вы... Мечтаете увидеть? А какой вы мечтаете увидеть? Шестерочку кубков, то, что было ранее. Но ну, грубо говоря, вы хотите вернуться в то прошлое, которое когда-то проживали. Давайте посмотрим следующий шаг. А будет ли это прошлое, вернее, будет ли ваш вот этот шаг таким, как вы его задумываете да, на уровне металла. Ну, во-первых, здесь сильнее Шаркан, Колесница, старший Шаркан. Он мне говорит о том, что вы, во-первых, будете действовать очень мощно и достаточно быстро и скоро, резко. Пятерка кубков, карта тоски, да, карта несуществующих каких-то как вам сказать, препятствий, которые вы прорабатываете на данный момент времени, сменится мощной энергетикой того, что, в принципе, я слишком так много времени потерял, что нужно двигаться дальше и набирать вороты. Мне очень нравится это третий ваш шаг. То есть вы все-таки берете свой, скажем так, вот этот уровень, ну, как бы так сказать, чтобы мальчишек не обидеть, да, uh, уровень ничего не делания, да, лени вот этой вот, ментальной лени, uh, страхов, может быть, берете в узду все-таки, да, и становитесь таким возничим, да, который берет вот uh, в свою жизнь, свою же свои же руки, да, и начинает что-то делать понимаете, поднимает пятую точку вот с этой карты, десятка жезлов, и все-таки становится... На, посмотрите на эту платформу для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы, во-первых, берет этот меч. Для чего? Для того, чтобы стать победителем в этой жизни. Победителем над своими же комплексами. Здесь я могу сказать, вам в помощь будет очень многие вещи. Во-первых, девятка Пентакли вас ждет. Девятка Пентакли – это исполнение, собственно, ваших задумок в данном случае. Вообще, эта карта мощная такой... Э Пробивной силы, да, скажем так, это карта касаемо, можно даже сказать, материального успеха, да, финансового благополучия. Но в данном случае я прочитываю, что вы все-таки вот ваша дорожка, усыпанная вот этими драгоценными вашими шагами, да, быстрыми шагами по колеснице, вы достигнете того, что вы хотите. Давайте посмотрим что думает о вас королева мечей. Вот она выходит, все-таки она вышла. Потому что если не выходит, собственно, к кому вы двигаетесь, у меня большие сомнения, что эта женщина еще в поле вашего зрения. То есть то, что вы о ней думаете, это я вижу. А хотела ли она быть, скажем так, вашим, в том пространстве, которое вы для себя обозначили, да, если она выходит сейчас в раскладе на вашей колоде, да, в первом раскладе, значит, я могу сказать, что все-таки все она, э, не могу сказать, что мягка, нежна по карте шестерки кубков», но достаточно своенравна, я могу сказать, да, есть у нее свое мнение по этому вопросу вашего прошлого взаимодействия. И не могу сказать, что ожидает вас, но то, что она вас помнит и много о вас мыслит, думает, возможно, как-то ситуации пытаются по башне да, пересмотреть, потому что сильнейший все-таки аркан. Это я вижу. Королева мечей, вы все-таки придете да? в пространство взаимодействия с вашей королевой мечей. Давайте посмотрим ее ответные шаги. Будет у вас это свидание. На втором наслаждении вышел синтификатор здесь, в этой колоде. Ваша близостная встреча. То есть то, о чем мы говорили. Вы очень хотели бы вернуться в прошлое. В то прекрасное, близостное, душевное, такое нежное, ну, знаете, вот у каждого это свой уровень, но именно то, что вас так сблизило, да, так вот сделала э, своими, что вы растворились друг другу, друг в друг друге. Э, здесь эта карта выпадает, причем она выпадает сразу. Я так понимаю, что женщина стала мечевой, она была раньше кубковой, но стала мечевой благодаря тому, что между вами очень длинная история не взаимодействия да, какого-то... Одиночество, ну, пусть там не наедине друг с другом, да, пусть врозь, но одиночество такого недопонимания. Здесь же я вижу сближение на уровне даже не просто эмоций, а на уровне принятия полностью ситуации в прошлом, такой, какая она есть, и прощения. То есть здесь вас ждет полностью осознанное отпускание ваших прошлых обид. Вот с чем я вас и поздравляю, молодые люди либо девушки, да, второй ее шаг, что она будет чувствовать, <смех> колесо года. Ну что ж, это фортуна, да, Саша Аркана, фортуна, девушка, тут даже видно три этапа взросления этой девочки, девушки, женщины, у кто кого загадывает здесь, то есть видите, вначале вы сделали этой женщине очень больно, она здесь лежит в очень больших расстроенных чувствах, да, дальше она начинает подниматься, Смотреть уже как бы вверх, чувствовать ситуацию, развитие ее. И на финальной стадии здесь три, три образа одного и того же человека, где она уже очень уверена, собственно, с этой картой очень здорово гармонирует. Да, где она уже уверенно смотрит ваше будущее. То есть она приняла ситуацию такой, какая она есть. И вас э, стало невозможно уже как бы сломить вас как пару, даже если вы находитесь в ограничении, потому что еще раз повторюсь, здесь я вижу позицию многоугольников. Это может проиграться как принятие ситуации такой, как она есть, либо выход из ваших а, вот этих вот ограничений в виде того, что каждый из вас или там кто-то из вас делает выбор все-таки в жизни, потому что Явной карты я не вижу, что вы полностью меняете свою жизнь. Но то, что у вас будет налаживание отношений, это я вижу сразу. С первой же карты, что показывает, что показывает реакция самой женщины. Да? Давайте смотреть следующую карту. «Рыцарь-чаш». Ну, Потрясающе. Вот колесница, и под ней стоит «Рыцарь-чаш». То есть вы для нее до сих пор остаетесь желанным любимым человеком. Вот тут, собственно, об этом и есть эта карта. Давайте еще посмотрю, собственно, будет ли у вас развитие отношений, то, что вас принимают при правильной, опять-таки, при правильном появлении, да, появлении. В жизни этого человека без напряжения, да, по жезловой структуре, как мы здесь видим, не мечевая а да? из вот этого человека, да, вот такого сурового, может быть, даже не сурового, Королева мечет в данном случае мне здесь показывает, что человек много мыслит, много обдумывает. Скорее, это уровень осознания ситуации. да. Вот, скажем, по мечевой структуре женщина превращается в любовную энергетику принятия. То есть она ждет кого? Рыцаря-чаш. Человека, которого она хотела бы видеть в своей жизни э, в качестве... Э, ну, осознание того, что это, эти отношения можно назвать э, любовью. У каждого... Слово «любовь» у каждого человека резонирует по-разному. Очень много слушателей, подписчиков считают, что любовь – это сексуальные отношения. Я же хочу сказать, что сексуальные отношения – это только одна из маленьких частей, составляющих этого понятия. Вот эта женщина, она не только ждет от вас проявления ласки, или вы от нее этого ждете, как мы уже с вами выяснили по шестерке кубка, вы соскучились по этому состоянию, да, она ждет от вас глубокого понимания того, что между вами произошло, и желание никогда больше по колесу фортуны не допускать тяжести в ваших отношениях. Чтобы вот эта десятка жезлов была только в прошлом, да, в каких-то моментах оставалась. Так как этот путь раздора для вас, он уже будет в прошлом. Давайте посмотрим следующее проявление. Карта подвешенный. Ну, я могу сказать, что вы друг от друга без ума Потому что тоже старший аркан подвесились вы в том, что несмотря на многих у многих здесь проиграются достаточно сложные кармические какие-то моменты, да, где люди были. Ну, кстати, вот наоборот, карта маг выходит. Возможно, были магические влияния, но вы пере, пережили большой период, э, э, скажем так, борьбы за ваши чувства. И вот, вот этот старший аркан мне в данном случае с рыцарем чаш указывает на то, что в этом и была ваша сила, что башня у вас была, у вас был раскол, был разрыв. Но никто из вас не хотел бы потерять эти отношения. Именно поэтому вы смогли в душе сохранить ту, ту теплоту, о которой каждый из вас э, думал. И чем у вас закончится встреча? Двойка чаш. Любовью. Вот здесь это карта любви. Тем, кто смотрел первый вариант, кто загадывал, вернее, его, я могу сказать, что здесь настоящие чувства, посланные вам с неба, действительно с неба. Почему? Потому что здесь нет очень плохого, кроме башни, да вот собственно, вашего какого-то не взаимодействия. Здесь нет, понимаете, здесь нет карт подлостей, здесь нет карт предательств. Несмотря на то, что ваше состояние ментальное на данный момент, когда вы смотрите сейчас, да, оно для вас Именно для мужчины, который смотрит, да, женские, женские карты здесь бесподобные. Но для мужчины, который смотрит, здесь э, такое уныние на грани того, что я, я никогда уже не стану таким счастливым, что ли, что-то такое здесь я чувствую. У женщины есть вера в то, что любовь, она переживет все преграды, вот, собственно, по-подвешенному, да. Если мы уже полюбили друг друга, то здесь в общем и целого мира мало. Да, собственно, суть Бондианы. Здесь целого мира мало. Почему? Да потому что это настоящее чувство. Да, вы в разлуке, я это вижу на расстоянии. Колесница вам поможет сократить это расстояние в кратчайшие сроки. Женщина ваша, можно сказать, много прошла наедине да, со своими как бы, умозаключениями. Много прошла в жизни тоже скажем так, ну, знаете, такого опыта, разрушительного опыта в том, что нужно продумывать каждый, каждый шаг для того, чтобы обстоятельства либо другие люди не могли вас, ну, как бы, как вам сказать, совершить какой-то, момент который потом в будущем принесет вот этой пятерке понимаете здесь здесь мужчина осознает только сейчас а женщина она уже находится в данный момент времени находится в старшем аркане фортона почему потому что она такая знаете как она знает она не фаталист, да, но она понимает, что удача это не то, что спускается тебе там по, по числу рождения, да, это то, что ты понимаешь, как устроена жизнь, и ты понимаешь законы взаимодействия, да, законы причины и следствия. Вот в этом плане она очень мудрый человек, поэтому он, собственно, и выпадает. Королевы, собственно, мечей. Почему? Потому что здесь уже более осознанный человек. Мы в данном случае на нее смотрим. И поэтому эту башню, которая здесь выпала да, в самом начале, вот этот ревностный план, здесь он будет проработан вами двоими в кратчайшие сроки. Вы об этом поговорите по двойке мечей. Здесь будет встреча, разговор. Разговор будет Паш Пентакли, смотрите, такое, скорее всего, здесь будет свидание красивое. Ну, скажем так, Паш Пентакли говорит о вашей какой-то тяге. Опять колесница выходит, я вот смотрю, восьмерка жезлов. Вы, вас очень сильно тянет друг к другу, у вас много жезловости, много такого, знаете, связь между пространством и временем, вы не теряли семерка пентаклей, вы на самом-то деле друг друга ждали ждали и есть был, ну как есть между вами элемент немного такого ну раздражения что ли, что не все так, как хотелось бы я это, конечно, здесь считываю, но вот именно по этой пятерке жезлов. Ну, именно от мужчины идет эта энергия, да. Но если говорить по семерке пентаклей, вы всегда ждали, что... Но почему-то мужчина ожидал, что женщина будет делать эти шаги. Вот тут я уже это поняла. Женщина ваша не будет вас ждать. Я имею в виду, не будет делать эти шаги. Она ждет вашего проявления. И вот смотрю, вас ожидает, собственно, туз чаш любовной сфере это говорит еще раз нам доказу двойка чаш туз чаш новое начинание продолжение вернее даже вашей вашего огромного чувства которое переполняло все это время так как расклад онлайн восьмерка жезлов 5 то здесь мы естественно не смотрим сроки я уже это говорила поэтому для мужчины такой совет будет от карт по восьмерке жезлов. Если он действительно хочет побыстрее выйти из этой апатии по десятке жезлов, которая выходит на данный момент, и нырнуть в то прошлое, которое было для него прекрасным, то, конечно же, нужно колесницу превращать в свой посыл по жизни. Понимаете, становитесь колесничем своей жизни. Женщина воспримет здесь двойка чаш и рыцарь чаш. То есть здесь понятное дело, что сто процентов этот расклад можно назвать любовным и с удивительным ощущением гармонии между вами в будущем. Собственно, возможно, вас это даже очень сильно удивит. Гармония между вами. Почему? Потому что после башни люди... Обычно вот люди не общаются уже на должном уровне, да, на котором эти отношения были прерваны. Почему? Потому что это очень сильная такая, ну, сильный посыл в том плане, что здесь идет энергия разрушения, и на Вместо того, что высвободилось, приходят другие энергии. И казалось бы, так как у вас была шестерка кубков, здесь должна была быть энергия агрессии. Но опять-таки повторюсь, со стороны женщины здесь выпало, выпали потрясающие кубковые карты и старшие арканы чудесного свойства, что дает мне гарантию вам сказать, что по этому варианту она ждет, вот сама карта перевернулась, она ждет вот восьмерка кубков. Вот здесь мужчина, да. Она ждет, что этот мужчина с восьми кубками, собственно, вернется туда, откуда он когда-то ушел. Это может быть образ вашего дома, вашего, не знаю, уютного какого-то э, места, где вы вдвоем. Понимаете, это не обязательно э, Восьмерка кубков, вообще карта очень многозначная. В данном случае она говорит о бесконечности ваших любовных э, думаний, даже чаяний, что ли, друг от друга. То есть вы, как бы вам тяжело не было, как бы вы друг друга, может быть, в какой-то момент пытались бы забыть, или там, не знаю, вспомнить плохое. Знаете, вот бывает же, мужчины и женщины занимаются тупизмом, они начинают ненавидеть друг друга, чтобы забыть. Это вообще глупейшая ситуация. Насиловать и свой ментал, и свое сердце, и свой физический уровень организма. Да, плакать – это тоже, в принципе, не, не есть алло, не есть хорошо, да. Но уж ненавидеть просто потому, что по факту, что человек ушел, это как бы и есть этот старший аркан башни. В нем очень долго неестественно и невозможно находиться. Это разрушительно для здоровья. И вот как бы вот к совету от карт, сейчас карта перевернулась сама вам, постоянные ваши мысли друг от друга, они, собственно, вас и возвращают друг к другу. Да? Это и есть помощь высших сил и призыв о том, что, да, эти отношения сохранить можно. Они не потеряны, они не утеряны. Ну что, первый вариант я закончила. Думаю, всем было понятно. И, в принципе, возможно, для вас это было судьбоносно услышать что-то, поверить в себя, Напишите, пожалуйста, комментарии обязательно, что у вас Если есть какие-то нюансы, было бы интересно почитать, насколько этот расклад вам помог. Опять вот, представляете, вот вытащила карту, хотела вытащить карту ее, как она вас видит. И вышла ее, собственно, карта, как она вас видит. Она вас видит тузом жезлов. Вот она ждет вашего появления. Видите, ангел любви передает этот туз Жезл. Она ждет вашего действия. Это карта действия. Начинание туз. Помните, у нас выходил туз Пентаклей. То есть новое начинание туз Чаш, туз Жезлов. Три туза. Ну, это, собственно, ваш зеленый свет друг другу в тройном измерении. Да, в тройной карте уже, можно сказать. Давайте смотреть второй вариант. Здесь у нас мужчина, синтификатор, да, вот сейчас, на данный момент, четверка пентаклей и ага, старший аркан, Верховный суд. Здесь отношения стали на большую паузу, на очень длительную паузу. Здесь будет два подварианта. Первый вариант это бывшие отношения семейные, где есть детки. Здесь есть желание мужчины возобновить эти отношения, он хотел бы возобновления. А женщина, как вам сказать, женская энергетика здесь проигрывается в какой-то такой, знаете, в закрытости. Есть такое, знаете, немножко... Побаивая, женщина побаивается, что она войдет опять в какие-то ограничения с вами. Так как здесь пентаклевая карта выпадает, могу предположить, для некоторых женщин в данных отношениях здесь был уход потому что была финансовая проблема. Возможно, мужчина потерял работу. Видите, тяжесть от этого королевы мечей. Ну, собственно, вселенная у нас не невариативна, поэтому выпадают похожие карты. Тяжесть от того, что женщине приходилось много думать о деньгах. Да, вот я вот говорю, переворачиваются карты сами. То есть женщина постоянно думала, а где взять... Чем, может быть, накормить семью? Может быть, ей приходилось много работать? Есть такой момент, я считываю. Это как бы один из подвариантов. Второй подвариант, что просто мужчина уходил в другие отношения и хотел бы вернуться. Либо женщина уходила в другие отношения. Вы когда-то были семейной парой. Хотели бы восстановить семейные узы именно. Что вы хотели бы? Понимаете, здесь... Каждый из, партнеров, каждый из партнеров наедине сам с собой понял, что эти отношения довольно ценные в его жизни. То есть здесь бы хотелось попробовать начинать, ну, как бы начать э, еще раз. Это не значит, что мы сейчас будем раскрывать эти позиции, это не значит, что здесь... Прям будет сразу вот идеально все, но то, что есть такие мысли у этой женщины, да, так как это старший аркан, здесь я, конечно, это сразу вам хотела бы показать. Ну что, ваш первый шаг, второй шаг, как это все будет воспринято, да, третий шаг это касаемо мужчины. И сейчас я возьму на колоде Магия Наслаждения. Шаги навстречу вашей женщины. Первый шаг навстречу вашему шагу, конечно же. Второй шаг и третий шаг. Ну что ж, давайте смотреть. В принципе, карта неплохого свойства. Здесь прямо вот, вот это вот старший суд, суд показывает нам, что это и есть, собственно, возвращение, да, карта возвращения. Ну что ж, девятка кубков. Мужчина бесконечно, бесконечно любит человека, которого он здесь загадал. Для него это, вообще, девятка кубков, это вот как в игральных картах, девяточка, да, чаш. Девятка червей. Здесь карта, собственно, опять-таки, близостного такого ощущения человека. Родства на уровне всего, на уровне тела, на уровне души, на уровне того, что мы семья. Вот что бы между нами ни было, какие бы не знаю, ветра, ураганы не бушевали вокруг, мы все-таки остались семьей. Вот эта карта, девятка, чаш. Видите, вот даже сидит, вот здесь за столом сидит семья. Смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь человек, да? Семь я. То есть семь человек сидит за столом. Почему? Потому что это целая семья. Мы с тобой, любимая, дорогая. Вот Мужчина сейчас этой картой говорит ей да, собственно, вам, девушка, если вы смотрите, мы семья, я хотел бы вернуться, я понял, я осознал, и да, я уходил другие отношения, да, я, возможно, подлый предатель, кто-то и так здесь думает, да, но я понял, позволь мне вернуться к тебе в эту, в эту жизнь, где мы семья». Вот даже здесь образ кубка, который уходил, его сбросили со стола. Кубок любви. Я бросил этот кубок когда-то, видите, я его бросил. Но я очень жалею, что я так поступил, что я встал с этого стола, да, пока здесь был праздник и ушел из этой жизни, ушел, ушел из этого праздника жизни. Я очень жалею. Я сейчас собираю эти четыре монеты, я их бережно собираю вот в этот узелок. Это все ваши карты, да, колода Боттичелли. Для чего? Потому что у меня есть четыре шанса. Возможно, вы уже какие-то начали как бы дорожки пробивать, да, у меня есть четыре шанса возобновить. Самое прекрасное, что когда-то было для меня, а что это было? Семья. Это не значит, что вы обязательно были с кольцом на пальце и ходили в ЗАГС. Нет, это говорит о том, что данные отношения вы в данных отношениях женщину вы рассматривали как Вашу любимую, долгожданную, единственную, возможно, кто-то, опять-таки повторюсь, здесь есть детский план, либо вы хотели бы ребенка от этой женщины, либо это проигрывается в ваших планах на данный момент времени. Карты считывают эту информацию. Давайте смотреть следующий шаг. Десятка мечей. Здесь была действительно подлая какая-то остановка отношений, возможно, по вине мужчин, потому что это мужская колода. И женщина, видите, она разбита как бы горем, она, понимаете, на картах даже вот считывает, считываешь энергию, но и на картах, в принципе, вы также видите, мужчина хочет уйти, и женщина пытается его остановить, но он все равно ушел. Это мужская энергия, которая на данный момент времени в его мозгу. То есть в его сердце он думает о том, зачем я так поспел. Вот этот кубок летит куда? Навстречу, встречу вам шагу вашему, вы ушли. У вас была семья, вы ушли. И что уже у нас дальше? Давайте посмотрим ваши шаги. Королева Жезлов. Ваша женщина – это королева жезлов. Здесь энергетика самой женщины проигрывается. Это женщина, которая для вас зажигалочка такая. Она вам очень много в жизни подарила ярких моментов и сексуального плана, потому что жезловая карта. И карта такого, знаете, активного такого чего-то в жизни, что было, так как расклад онлайн, это может быть все что угодно. Возможно, у вас было много интересов общих, активного какого-то отдыха вместе. Вы много путешествовали. Жезловость этой карты говорит о том, что энергетика этого человека для вас невероятно привлекательно. И, кстати, здесь могут проигрываться женщины с огромным э, ментальным, таким интуитивным уровнем мышление. Здесь женщина высокого порядка, да, и вот эта женщина, она понимала, что вы уходите и вернетесь. Вот поэтому вышла карта Страшный суд. Возможно, в данный момент времени вы пока только в планах вынашиваете по четверке Пентаклик, собираете информацию об этой женщине, но боитесь, да, поэтому смотрите этот расклад, боитесь как бы первым ну, как бы, да, в щелочку подглядываете. Здесь вот есть вот элемент наблюдения. В щелочку подглядываете, а что там, а как там. Может быть, я все-таки уже не актуален, и меня обо мне уже давным-давно забыли, выбросили из воспоминаний. Судя по тому, что карта Жезлова... Давайте я посмотрю на этой колоде. Собственно энергетику к вам сейчас, этой жезловой королева Что она чувствует? Ну вот, понимаете, карта такого воздаяния, что вот опять-таки созвучно с верховного... Ну вот карта подлости. Выходит вторая карта, понимаете? Десятка мечей и пятерка мечей. Она помнит, что вы поступили, здесь обман был, здесь был обман со стороны мужчины. Да, да, да. Здесь был очень жестокий какой-то урок вы преподали девушке рыцарь мечей. Возможно, она испытала по вот этому всему, что по этим всем связкам, по вашему эгоизму, я так понимаю, эгоистическому какому-то. Опять-таки, есть под вариант того, что женщине приходилось самой зарабатывать, самой все содержать, вы не давали мужского вот этой опоры, а потом еще и что-то забрали у этого человека. Но не у всех. Возможно, она ревновалась. Так как я спросила на нее, рыцарь мечей выходит, скорее всего, как поединок с соперницей. Вы выбрали не ту дорогу, вы ушли в другие отношения, к сожалению. Сейчас вас очень тянет к этой жезловой королеве мужчина, потому что вы поняли ценность ее в ваших глазах. Во-первых, вы поняли, что в тех отношениях, в которых вы сейчас, вернее, не сейчас, а куда вы уходили, от вас были нужны ну, монетизация вам. В общем, нужна, нужна была той барышне, куда вы уходили. Там нужен был ваш только кошелек, да, грубо говоря. А женщина же... я покупковости понимаю, что и жезловости, да, что у женщины были к вам чувства, Сейчас мы посмотрим, что у нее сейчас в ответных шагах. Но на тот момент, когда вы уходили, между вами была практически семья уже. Здесь были чувства, чувства были большими, глубокими. Поэтому для нее это было ударом, она восприняла это как подлость. Девятка Пентакли, совершенно верно, эта женщина очень достойная. Она занимает определенный статус, она у многих интересна, красивая, могу сказать, туз Пентакли как и в прошлом варианте, вот твердо стоит на ногах. Вы бы хотели возобновления отношений еще и потому, что вам бы хотелось возобновить свой уровень достатка именно мужчине, потому что, как ни странно, карты здесь это показывают, вам сейчас некомфортно жить без этой женщины, потому что здесь вы были, как как говорят, катались, как сыр в масле, да, то есть здесь была у вас... По девятке час здесь была очень такая, знаете, жизнь достаточно... Ну вот, вот, вот, вынимаю, да, пятерка, опять все деньги, понимаете, пятерка Пентакли. Вы сейчас и на гравне без такого стоите, бездорожье, да, и, собственно, с денежкой у вас сейчас проблемы. Вы бы все-таки хотели жить как раньше, возобновить вот этот уровень, беззаботности, что ли, того, вот, знаете, ощущение что есть у вас дом, есть тыл, есть человек, который блюдит, скажем так, может соблюсти какие-то для вас даже материнский, может, какой-то аспект. Понимаете, вы здесь меньше проявляли себя как мужчина, как опора, а больше все-таки возлагали ответственность вот этот план в том числе и мужской, но ну, сейчас, понятно, мир стал другим, но все-таки вы рассчитывали, что женщина, она создаст вам этот и материальный уровень тоже. Да? Почему? Потому что здесь выходит такое соответствие. Туз Пентакли, Пятерка Пентакли, Четверка пентаклей и Девятка Пентакли. Здесь вот с вашей стороны я не вижу особенно знаете, что вы по любви хотите, вот по любви, вот у вас мучает вот это вот. Вот понимаете, вот Паш Кубков я вынула, конечно, но это, знаете, не король Кубков. Я мечтаю, чтобы вы все-таки ей стали подстать, потому что она королева. А здесь выходит Паш Кубков. Вы немного себя потратили, потратили свой... Э, как вам объяснить? Вы потратили свой уровень... Наработанность, э, ну, как бы связи, да, между вами на те отношения, куда вы уходили? И сейчас для этой женщины, для этой женщины, вы находитесь не королем, вы находитесь пажом. То есть она как бы думает, думает, а начинать ли все опять сначала? Понимаете, Потому что ей придется опять взращивать тут определенный какой-то уровень того, что был, да, чтобы возобновить что-то между вами. Здесь вот такой момент показан. Давайте посмотрим ее ответные шаги. Здесь более сложная Позиция, да, более сложный этот второй вариант, чем? Что женщина все держит на своих плечах, ей очень тяжело. Понимаете, ей тяжело даже от того, что вы, возможно, ушли настолько внезапно по десятке мечей, что она, может быть, в какой-то момент осталась без каких-то ресурсов. Да, сейчас она достигла девятки Пентаклей, я это уже понимаю. Но в тот момент вы ее как бы оставили в очень ответственный и неприятный момент в ее жизни, когда она нуждалась в том, чтобы вы были креп, крепким оплотом, крепкой семьей. Понимаете, здесь идет такая бездуховность с вашей стороны, к сожалению. Но мы сейчас посмотрим, что все-таки в ее чувствах, в ее сердце. Император, ну, я вас поздравляю. Все-таки император. Император – это главный мужчина в жизни, женщины. Даже если она на вас злится, сердится, не могу сказать, что злится, но даже она понимает то, что как вы поступили, в ее сердце вы занимаете определенный большой такой пьедестал даже, понимаете, император. Что дальше? карта башник император все разрушил, видите, опять-таки, привет с первого варианта, те же карты, старший Аркана выходит, то есть вы ушли в другие отношения, вот этот император заставил не просто ревновать женщину, вы ее практически чуть ли не убили этим поступком, поймите, вы совершили что-то такое, что ну, как бы сейчас уже сложно Судя по, судя по тому, какие карты выходят на данную секунду, да, сейчас сложно ей возвратиться в ощущение того, что он император. Но возможно... Понимаете, здесь уже мы сейчас будем смотреть э, на эти шаги ваши, да, насколько это все реально. Король Пентакли вот ваше возвращение. Почему вы здесь пентакли? Заметьте, вот весь расклад у нас одни пентакли. Вот вы возвращаетесь к ней. Вот она, вы уходили, видите? Вот вы возвращаетесь. Почему вы здесь пентакли Во-первых, потому что синтификация того, что это ваши бывшие отношения, достаточно серьезные, да, уже я уже говорила, да, у кого была семья, у кого был гражданский союз. А второе, что она все-таки рассчитывает, на ну, следующий шаг ее после башни, что эта башня будет, э, как бы, она сотрет ее из своей души. Только в том случае, если вы станете королем, не Пажом Кубков, помните, я вам говорила пять минут назад, нет, Паш Кубков ее не интересует. В том числе и потому, что женщина сама по себе умеет зарабатывать, она достойна всяческих здесь мною там, многих характеристик, но я на это тратить время, конечно же, не буду, потому что во всех моих видео есть характеристика каждой карты, которая выпадает в раскладе. В данном случае я хочу сказать, что Пентакливый король – это король, который может предложить что-то женщине. Понимаете, он не отбирает что-то у женщины по четверке пятаклей, а он предлагает. Предлагает именно то, с чего она от него ждет. Почему ждет? Потому что она королева жезлов. Она в данном случае сама себе выбирает уже направление движения в жизни. Она жезловая, она практически уже на пути к можно сказать, к энергетике императрицы. И вас она когда-то видела императором, но вы сами разрушили этот образ по башне. Да? И поэтому она ждет как минимум, что вы придете, к ней вернетесь. Да, она, она хотела бы возвращения. Этот шаг будет с ее стороны, но только в том случае, что вы будете королем пентаклей, То есть вы не вернетесь а, а, с позиции бездравственности, да, вы проработаете эти уроки, старший аркан, Верховный суд вам помощь, все это справедливо для вас. Карта колесницы, да, вот тоже с прошлого расклада говорит о том, что это ваше движение. Десятка чаш, возвращайтесь в вашу семью, десятка чаш, это ваш бывший семейный клан, возвращайтесь, и тогда возможно восстановление, тройка мечей на обороте, вы ушли к другим, в другие отношения в прошлом. Вы разбили ей сердце, понимаете, мёрка чаш, вот ваши тайные свидания за спиной, да, вот, понимаете, карты очень четко показывают, насколько, насколько здесь было все в принципе, и неплохо, и, и женщина ваша даже больше делала в этих отношениях, чем вы, но вас почему-то потянуло, может быть, вы настолько расслабились, да, что у вас нет мужских обязательств в этих отношениях, что решили, что у вас слишком много сил, и можно их потратить еще на нескольких женщин. Потому что для многих ребят, которые здесь сейчас смотрят, конечно же, я ощущаю, здесь была даже не одна женщина здесь, ну, десяточка мечей, серьезная карта, ребят. И карта пятерка, пятерка пентаклей говорит о бездуховном выборе. То есть вы пошли во все тяжкие. У многих, кстати, по кубкам здесь проиграется, что кто-то даже увлекался алкоголем. Но это такое не суть важно. Мы ведь на отношения смотрим. Поэтому самое главное, чтобы вы осознали, что ценность этой женщины вашей, в вашем микрокосмосе вдвоем, да, оно должно отображаться не на уровне слов, обещаний, каких-то, да, вот, что я там все осознал. Вы должны этой женщине ну, как бы вселить уверенность в том, что это не просто в прошлом, а вы уже становитесь королем Пентакли, и вы приходите с чем-то ценным для нее, для нее, в ее понятии, понимаете, чтобы она стала ощущать в вашей паре себя императрицей. Она хотела бы быть ею, потому что выходит карта император. Здесь было разрушение а, чаяния женщины когда-то, что вы ее настоящий император, что вы ее мужчина, потому что она почувствовала а, ну, абьюзерство, да? она почувствовала, что она старалась, вкладывалась, а вы очень легко обесценили ее по пятерке мечей. Пятерка мечей – карта подлости, карта обмана такого, знаете, за спиной, когда строилась, выстраивалась схема, когда человек не был предупрежден, не был вооружен. То есть здесь, ну, скажем так, неожиданный момент был, происходил. Поэтому уход вашей семьи был для нее ударом. Поэтому у нас две позиции проиграли сегодня вот в такой энергетике, да, ребят? Смотрите сами. Расклады положительные, но я не могу сказать, что во втором варианте здесь будет сразу принятие на уровне обнимашек и целовашек, но ну, вы поняли меня, да, но то, что человек о вас не забыл и стал на ноги за это время, оклемался, да, вот стал девяткой пентаклей, Видите, здесь такая женщина, которая уставшая стоит, но вот эту всю дорожку она, собственно, создала сама. Здесь она... У нее нет вот ощущения, что жизнь посмеялась над ней, да? У нее есть ощущение, что она добилась несмотря ни на что, вопреки всему, она добилась того, о чем она хотела. Но, к сожалению, в этом ее достижении не было вас. Вот поэтому покажите ей этого короля пентаклей, который возвращается к ней тоже победителем. Даже если вы себя таким не ощущаете, если вы понимаете, что вы далеко не король пентаклей на данный момент времени, все равно покажите вашу уверенность в том что вы не зря возвращаетесь в жизнь этого человека, потому что ну, для женщин, испытавших некие метаморфозы да, мужского поведения, становления, скажем так, да, когда они понимают ценность, ценность настоящих отношений. Для женщин важно увидеть в глазах человека, который приходит да, на, скажем, на это какую то судьбоносное ваше, вашу долгожданную какую-то судьбоносную встречу. Человек приходит подготовленным, человек приходит э, с осознанием того, что либо сейчас, либо либо я буду продолжать быть такой вот пятерочкой Пентакли по жизни. Ну, а смотрели мы на вас, король мечей. Я специально застала еще одну карту. Это говорит о том, что вы все-таки пара. Пара гусь да гагара, конечно. Ну, что сказать. Вы сейчас сами себя не любите. Вы сами в себе в претензиях хотели бы вот пойти рыцарь чаш, хотели бы пойти на примирение и мечтаете, чтобы женщина, может быть, как-то <смех> сменила да, что-то в своих умозаключениях по отношению к вам. И не знаете, очень много тоже мысленного такого ментального плана здесь. Постоянно, знаете, как прокрутка одного и того же в голове днем и ночью. Вот на данный момент времени, считаю вашу карту, сейчас преобладает у вас кубковая энергия. То есть вас пробило все-таки на возвращение, да, девятка чаш. Вы поняли, что не стоили ваши похождения, не стоили они того. И что самое ценное было там, вот где-то там, вдалеке, да, где-то там они остались там. И, собственно, что могу сказать, десятка чаш уже уходилась на этой колоде. Будет у вас попытка, не просто попытка, Вселенная вам даст эту возможность именно возвращением в вашу семью. Здесь карты по второму варианту, молодые люди и рыцари пор старше, здесь показывают, что у вас был союз, либо все к этому шло. Да? То есть вы как бы сами вышли из этих отношений, союза, может быть, не состоялось, либо вы разошлись, и вот сейчас... Вселенная в виде вашего желания видит запрос на то, что вы хотели бы вновь объединиться и дает вам на это добро. Пожалуйста, десяточка чаш, которая выходит у нас во второй раз. Ну что, была рада вам помочь, увидеть все как есть. Буду очень рада вашим комментам, как всегда, подписочкам. Делитесь этим видео в соцсетях, пожалуйста, друж с дружкой, потому что это очень важно, чтобы... Все, кто стр... ну, страдают, сердца одинокие, находили в себе силы двигаться дальше. Я вас, как всегда, благодарю за то, что вы э, участвуете путем да, просмотров моих видео, Участвуйте в канале и ставите лайки. Мне очень приятно, когда... Люди пишут откровенные истории и благодарят, и на личных раскладах. Мне это очень приятно. Спасибо всем, кто заходит в гости. Всех приветствую, всех очень люблю. Всего доброго, до новых встреч.